Я который идет мимо нам ли сейчас висит сука целый магаз передаю препятый свежий напад, я без проблем войду с косым в ее каркас, я бежен ок, который идет мимо кад, нам не сейчас висит сука целый магаз передаю препятый свежий напад, я без проблем войду с косым в ее каркас, мы откроем, ок. Я купил не буду тратить знания Не побег проходит огромный на лево Чупики Сегодня мы разберем проект который вы уже слышали в начале этого видео Проект очень интересный Я впервые столкнулся с подобным Очень большой насыщенный Давайте в принципе послушаем я вижу нол, который идет мимо касс. Нам не сейчас висит сука целый магаз. Передаю привет и с ним свежий напаз. Я без проблем войду с косым в ее каркас. Я... Ну вот в принципе. Значит, рассмотрим сразу на мастере У меня висит просто про Элька, не настроенная, даже аут не накрутил, версамплинг не поставил, просто чтобы была, потому что бит громкий. Тонал баланс которым я просто тоже смотрел отслеживал бит довольно такой басовый давайте с бита начнем я все обработки выключу и мастер выключу послушайте как звучит бит как видите я убрал ну... Огромное количество саба, которое здесь есть Потому что он просто мешал вокалу Я здесь делал Made Dynamics на 31 Гц Срезал 18 И вот здесь тоже снейр прибрал Ну такой, это снейр с клепом. Потом сус использовал э -э, С пресетом мелодик бас контроль Немного его подкрутил вроде сам Он тоже убирает сабовые частоты Вот, и потом патчер у меня. Патчер это сайдчейн для вокала, чтобы он лучше вписался. Также я сюда вклеил софтклипер. Не знаю, насколько это правильно, но звучание, которое получилось, мне понравилось, поэтому я его вставил. Софтклипер практически никак э, не меняет бит, вообще никак. Он просто не дает выпрыгивать ему за минус 0 дБ, что нам и надо. Разберемся с лит вокалом Включим его без обработок, без сэндов. Сэнды я просто выключу. Я вижу который идет мимо касс На мне сейчас висит, сука, целый мага Так, первое, что вы можете видеть, это автоматизация Но по поводу автоматизации мы поговорим попозже Изначально все у меня стоит в нормалайзе Потому что без нормалайза это звучит очень тихо Я сделал ему ну, нормалайз Вообще всем дорожкам Первое здесь это вейвстюн У нас ä, g minor. Здесь стоит вибрато у меня и вот такие настройки Вибрато я где-то ставил, где-то не ставил NS1 5,9 здесь. Здесь у нас f6, он работает по принципу Pro Q3, просто мне в нем немного удобнее работать, конкретно с вокалом, поэтому я оставляю его здесь. Дальше у нас cla 76 input у нас на стандарте стоит, тут я прибавил. Атака средняя и релиз быстрый. Нужно это просто для того, чтобы э, сделать вокал погромче. И жмет он в принципе не сильно. Давайте послушаем. Я вижу жанал, который идет меймас. На мне сейчас висит, сука, целый магаз. Видите, он до да, минус 3 прыгает в пиках, а так он практически не работает. Дальше десер, cla 2, а здесь у нас есть на лид -вокале. Я здесь тоже подкрутил гейн и, скорее всего, немного пик редакшена. Но он тоже не сильно жмет Я вижу, на который идет мимо газ. Нам мне сейчас висит, сука, целый магаз. Этот вообще жмет до минус одного, потому что мне не нужен был зажатый вокал, мне надо было просто, чтобы вокал стал погромче, ну и пики немного поджимались, в принципе эти два компрессора с этим справились. SSL EQ Stereo с такими настройками я убрал низ, потому что голос довольно басистый, он довольно близко к микрофону, брал низкие частоты, добавил другие частоты. Дальше Mac EQ, AirGain на двоечку и AirBand 20, больше ничего здесь не крутил. DSR с такими вот настройками, тут кстати 5300 а на первом диэссере 10-200 я нажимал sidechain и слушал просто что он вырезает Apex винтаж. мне здесь он понравился как он звучит дефолтный пресет, микс 1 здесь э, I просто вот докрутил здесь десятки на тройку, открутил и все, ничего не трогал больше дальше у нас кончается плагины и мы переходим на третий insert, он у меня залочен shift левая кнопка мыши уже рассказывал fresh air 2.1, trim открутил Иисус. Вокал диэсером Все, дальше этот вокал идет на сэнды Но Сенды мы разберем попозже Потом вместе с лидом играет такой подклад Я вижу но, который идет мимо Нам не сейчас висит, сука, целый магаз Передаю привет и с ним свежий напас Я без проблем войду с косым в ее каркас Я вижу нал, который идет мимо касс Нам мне сейчас висит, сука, целый магаз Передаю привет, и с ним свежий напар. Я без проблем войду с косым в ее каркас. Слушаем подклад. Т... Он у меня на четвертом-пятом инсерте стоит. Здесь по настройкам практически то же самое. Единственное, то, что я здесь input подкрутил побольше, а output оставил таким же. В принципе, все то же самое я оставил здесь. Да, все точно такие же настройки. Но вот здесь добавляется помимо Fresh и SUS, здесь еще Airbox. С такими вот настройками. Eser, 5500 и даблер. Директ я выключил, потому что от этого вокала подклада мне нужно было только расширение вокала, с чем он в принципе и справился. AirVox я специально поджал, чтобы вокал был поближе и потом развел его на даблах. В принципе, мне понравилось звучание, поэтому я оставил. Из сендов у него практически ничего нету. Дальше у нас идут бэки. Давайте послушаем. Целый Как-то так, значит, разберем их настройки. Они у меня на 6-м инсерте, на бэке. VS1, C1G здесь, потому что здесь были шумы при записи. Я срезал их C1, не стал NS ставить F6 с точно такими же настройками CLA с настройками, как у лидового вокала. Единственное, то что я здесь атаку подкрутил. Дейсер. SSLEQ MAC. Еще один 10, Рапик, все в принципе то же самое, но вот когда мы переходим на другой инсерт, здесь немножко все по-другому. Фильтр PRO Q3, я здесь э, в MIDI срезал 1600, чтобы беки не мешали бокалу и подкладу, потом прибрал здесь вот эту частоту, и вот здесь срезал низкий Высокие и низкие частоты срезал. Фрейшей с такими же настройками SUS, точно такой же здесь. И здесь у меня прям э, на инсерте висит дилей. И реверб, альтиверб такой вот. В дилей у меня одна восьмая, немного фидбэка, драйва это тоже немного. Аналог я выключил. Хай пас, сделал и пин-понг. В принципе, звучание вы уже слышали, как они повторяются из уха в ухо. Я их ловил немного в стерео, потому что они прям на процентов переходили с левого и правого канала. Поэтому это немного исправило наше положение. В принципе, все, к сендам они никаким не подключены. Ничего здесь такого нету. Супер тяжелого. И все вместе звучит вот так. Нам сейчас висит, сука, целый магаз привет, если на я без проблем войду с в ее я вижу трам, ау, да, чтобы я купил не буду, не буду на них, я не побег. проходит огромный налик Здесь также есть части, в которых нет подклада Но и без них э, ледовый вокал звучит вполне самостоятельно И не пропадает на фоне бета Здесь тоже много всяких автоматизаций, о них мы поговорим попозже. Разберем еще вот эту часть. на мне сейчас очки, но я Как вы можете видеть, вот, это, вот эти дорожки подключены к восьмому инсерту, а вот эти дорожки подключены к второму. Они в принципе идентичны, по сути, своей, с такими же настройками, с точно такими же сэндами. Единственное, что. Я здесь э, поменял настройки CLA, потому что голос слишком сильно жался на второй. Я перекинул их на другой, сделал такие же настройки, просто чуть-чуть сделал помягче, чтобы они не так сильно жались, потому что в некоторых моментах э, вокал жался до минус 20, и это мне очень не нравилось. Здесь много автоматизации и всякого такого интересного, но в принципе все. Вот еще здесь есть один момент. Было по... Хуй. Сука, не бизнес, чтобы... Было по хуй. Я срезал просто эту дорожку, поставил ее ниже чуть. Оттянул ее и кинул ее на шестой инсерт, а это у меня стоит на втором. На шестом инсерте у нас стоят бэки, которые разведены, разведены. И создается вот такой прикольный эффект. Хуй, Также еще что-то подобное есть вот здесь. И платье. Я вижу много... И пла! Я вижу много... Тоже уведен на бэк. И тоже повторяется интересно звучит. Потому что здесь задухание в бите. Мне понравилось. Перейдем, значит, к сэндам. Из сендов у меня Эхобой и Pro Q3. На ProK 3 я просто срезал высокие низкие частоты. Эхобой с такими вот настройками, 1.16. Просто, чтобы сделать вокал поплотнее, сингл эхо здесь стоит. Дальше идет DSR и MR-компрессор. Это параллельная компрессия, которую я сюда поставил, чтобы приблизить вокал. В некоторых моментах я ее регулирую, позже покажу как. Чуть-чуть убавил -чуть гейна, сделал Threshold Ratio 2.3. Быстрая атака, подольше релиз. Поставил здесь Opto, потому что мне понравилось, как оно звучит. И следующее у нас это альтиверб, реверб такой, тоже для основного вокала, не для бэков. И последний, это у нас э, длинный реверп, 1 четвертая нота, пинг-понг, ам радио я здесь выбрал стиль. В принципе, по сендам все. Перейдем к автоматизации. Во-первых, самое то, что бросается в глаза, это автоматизация обычного вокала, который я делал, потому что они были в разной громкости и создавали разное присутствие, поэтому мне пришлось их выровнять руками. Вот эти провалы, это всякие эски C, неприятные частоты. Я старался сильно их не занижать, чтобы это особо заметно не было. Поэтому на вокалах здесь в основном регуляция громкости, ничего такого. Первое у нас это идет альтиверб, он у меня только в одном треке, вот в этом моменте играет. Крови потом, отдохну потом, я топ в двух смыслах, ты в одном потом. На мне сейчас очки, но я не потом. С трудом окончил школу, мне было потом. И вот э, в конце фразы он идет, поднимается, реверб. Сделал не сильно, ну, относительно не сильно, потому что если бы я сделал это сильно, то вокал бы просто размазывался. Поэтому звучит прикольно, звучит отлично, мне нравится. Дальше у нас это автоматизация на бэке. Она у меня в трех местах происходит. Это автоматизация конкретно velocity, громкости. Давайте послушаем. Вот здесь у нас вот этот срезан у меня с вот этой дорожки и поставлен на бэк. Крикас. Yeah, yeah, yeah. Не буду, не буд, не буду, не буду, не не, буд. не, yeah. Давайте послушаем, как они звучат с э, лидом и с битом. И вы все поймете. окей, yeah. откроем Она чтобы я купил не буду Делал так, чтобы некоторые слова, которые нравятся, которые дополняют ритмку песни, были слышны четче, чем другие. Здесь э, тоже Вилости немного прибавил. И вот в этом моменте, вот, как можете слышать, такое затухание у него идет. И еще здесь есть парочка. Где-то, где мне не нужно было эхо и звук начала фразы, я просто обрезал их и делал им постепенное нарастание, где-то полностью срезал, если мне это не нравилось. Следующее у нас это параллельная компрессия. Это, наверное, один из самых любимых моментов в треке лично у меня. Параллельная компрессия всегда по стандарту стоит, единственное, я ее где-то увеличивал для того, чтобы создать присутствие, как, например, в этом моменте. Давайте послушаем. Мне и платье! Yeah, yeah. Я вижу нос, который идет мимо кас. На мне сейчас висит сука целый маг. То есть вот этом моменте до дропа с питом у меня параллельная компрессия усиливается, чтобы создать большее присутствие. Давайте послушаем, я отключу ее, как оно будет звучать. Я вижу нос, который идет мимо кас. И теперь с ним. Я вижу нос, который идет мимо кас. Макал стал ближе, громче, и позже это все пропадает, когда. Начинается бит. Также здесь еще есть некоторые моменты такие. Например, когда бит затухает, увеличивается параллельная компрессия. Были же к концу слова. И в некоторых моментах тоже она здесь работает. Интересно, мне понравилось. Звуки уведомления. Здесь телеграм, вконтакте. Тоже для атмосферы интересно звучит. Эхо у нас здесь. Это просто повторение фраз. Давайте послушаем с ними и без них. я Шои потом, отдохну потом, я топ в двух смыслах, ты в одном ботом, на мне сейчас очки, но я не ботен, с трудом окончил школу, мне было бот, хуй. Это сделано специально, так как у меня очень большое эхо, 1/4, и для его контроля мне нужна была автоматизация, чтобы они не накладывались друг на друга и... Микс был более четким, понятным. Дальше здесь инсерта хабоя фидбэка, еще одного. Ну, если это микс конкретно, то это автоматизация отвечает за фидбэк, за длительность. Давайте послушаем. You, каркас. А если мы ее отключим, то будет вот так. То есть он быстро затухает, а так как здесь ничего нет, мне надо было продолжить это, я добавил сюда фидбэка. И тут точно так же работает в конце трека. Как можете слышать, без фидбэка просто одна фраза проходит. Также у меня поставлено оно не прям, к концу а через некоторое время как вокал закончится чтобы получить именно нужные мне слова которые я хочу вставить которые будут повторяться поэтому сделано все так в принципе на этом сведении все давайте перейдем к мастерингу трека давайте собственно послушаем что у нас здесь на мастере фильтр Pro q3 еще раз поджал снейр моим динамиком он работает только на снейр на вокал он не распространяется Как можете видеть, движение только происходит во время снейра. Срезал верхние низкие частоты, немного еще подобрал бас на 33 герцах, на 34 Кларифоринг с пресетом мастеринг Smooth. Он практически ничего не меняет, просто есть такая отличительная черта, по которому я его добавил. tr 5 бас компрессор с такими настройками. Заглу. Рейшо немного подкрутил и мейкап подрегулировал. Сус второй с мастер by Goodwin1, добавил здесь, чтобы сабовые частоту убирали. И The Mooting the Bass, тоже он работает сабом. Два суса в принципе выполняют практически одно и то же. Просто первый сус направлен на общую картину, а второй конкретно на саб. Также он не, не убирает неприятные частоты из голоса. Здесь э, на втором сусе у нас микс на 90%, а здесь мастер Байгудвин на 25%. Озон 9 имиджер, я убрал э, все до 177 в моно, потому что некоторые инструменты попадали в эту частоту Vintage EQ, с mid сайт разные настройки, здесь мид можете посмотреть настройки и настройки сайда. Убрал Лука здесь в сайде, потому что мне здесь бас не нужен, чтобы он вообще практически не пробивался в сайд. Exciter. Немного поднял средние частоты и высокие частоты немного поднял. Тейп, помню, здесь три лод стоит. Потом идет NLS бас. Я поставил здесь э, Nevo. Изначально спайк стоит. Я послушал, как звучит спайк. Майк и Nevo я остановился на Nevo. Настройки стандарта и ничего не крутил. И про Элька. Тоже без настроек, трек получился не особо громким. Где-то в минус 12 люфс. В ЛМ метр мне в принципе показывает его, я его использую, чтобы понять сколько люфс трек. И ну, баланс контроль, просто чтобы следить, э не прогадал ли я что-то. В принципе на этом по мастерингу все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Э -э пресеты я выложу в своем телеграм-канале. Туда тоже переходите, подписывайтесь, можете написать мне, спросить что-нибудь Или купить у меня сведения Сделаю хороший, качественный звук, прислушаюсь к вашим пожеланиям Всем спасибо, всем удачи и всем пока Мой рэп ниже и платит Я визжинал, который идёт мимо касс На мне сейчас висит, сука, целый магаз Передаю приветы с ним свежий напаст Я без проблем войду с косы в её я вижу норма, который идет мимо каз. На мне сейчас висит, сука, целый магаз. Передаю привет из несвежий напаз. Я без проблем войду с косым в ее каркас Каждый из нас убитый, Кеннеди вылетит Целую руку, это кисы, читаем квиты И я не продаю фиты, я ж Бен потинан, чтобы не стать убитым Бля, мы не спим ночами, чтобы были хиты и, и мои глаза цвета нарко будто бы залиты Получаю сотни тысяч, меняю виды Мой пар закончился, но это не титры